Согласно модели Резерфорда, в центре атома расположено положительно заряженное ядро, вокруг которого движутся электроны. По аналогии со строением Солнечной системы, эту модель называют планетарной моделью атома. Поскольку масса электрона очень мала, в несколько тысяч раз меньше масса атома, практически вся масса атома сосредоточена в ядре. Так как атом электрически нейтрален, то заряд ядра равен модулю суммарного заряда электронов.